Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем начинать наш с вами летний Play версия 2.0. Ну что, ребята, поехали! <свес> не видели на моем канале, многие мне писали о том, что, типа, где видосы, куда я пропал, что со мной случилось, так вот, ребят, я писал экзамены, и мне нужно было готовиться, соответственно, у меня не было даже в мыслях о том, чтобы снять для вас видео, но сейчас, первый день лета, это значит, что со мной все хорошо, я сдал все экзамены, которые мне нужно было сдать, и я буду проходить карту, которую мне сделал модератор, за что ему огромное спасибо. А вот, тут много разных бумажек. А, их можно открывать? А, это муляж. <Estoy> bien, <people>. <сcoff> <сcoff> спасибо! А что тут? Um. Сейчас давайте долистаем. Спасибо, в общем-то, за пожелание автора. Вот, давайте с ним как раз и поговорим. Приветствую тебя на своей новой карте. Я рад, что ты до сих пор терпишь мои издевательства. Всегда пожалуйста. Обращайся. Как ты понимаешь, эта карта была сделана на лето. Ну, да. Я очень сильно старался и надеюсь, тебе понравится. Веселая скобка. Ну а чтобы тебе жизнь медом не казалась, тут есть свои правила. Не ломать блоки в ТЦ, не читерить, только в экстренных случаях. Квесты повторно проходить нельзя, а то у тебя каждый раз дух. Выполнять активки от подписчиков, вроде все сказал. Удачи. ПС. Не надо, сегодня не драчи. ТП на карту, в общем-то. А! тарата Mm, понимаю! <с Share> Я так понимаю, это и есть экстренный случай. Это что за? Боже мой. Ну, В общем, все как всегда, все через одно место. Спасибо, автор данной карты. Можно было это, кстати, пофиксить, ну да ладно. Так, тихо, все. О! Ой! Я ему на лицо сел. <laughs> так, ладно, все. Так. Гейммод <къем> uh, 0. Все. Мы в общем-то сами на карте спишем с... Uh, point и напишем еще uh, game uh, rule keep inventory true все, теперь все готово. Блин, можно было это и, и изначально прописывать, но да ладно. Так, мы, в общем-то, <laughs> с вами чудеснейшим. Вау. Какой красивый остров. У -у -у. Вау. Опять эти феи. <laughs> ну сколько можно. <laughs> вот там у нас ферма. Вон там фермер стоит. И какие-то еще там острова. Но мы в этой серии будем, как бы, <coughs> тусоваться на этом острове, потому что, ну, как бы, блоков у нас нет, я так понимаю, вообще. <coughs> а, ладно, давайте мы сначала с вами возьмем то, что у нас тут в сундуке, тут коев, кольчуга, ну, в общем, колготки с дырками, как ушли. Ну, поняли. Забираем <coughs> факела все, все а, предметы, <coughs> орудия труда, в общем-то одеваемся вуаля все прекрасно а, я так понимаю нам тут решили полный блин фуловый этот дать как это называется то комплекта оружия вот давайте мы с ним наконец-таки поговорим а то его разнесло аж О, здорово а ты чё так напился блин Алкашка закончилась. Принеси пжи-пыжи-пыжи, пжи, Понятно, короче, все ясно. А, Илюша у нас немножечко. <соединение> Состояние алкогольного опьянения. Ясно, короче. Так, ну, я думаю, то, что в этой серии. А нам. А нам. А, реально, нам нужно водку ему принести. Принести своему другу водяры. А, ну. Ну как, друг? Знакомый. Вот, короче, ладно, в этой серии мы с вами будем просто тусоваться на этом острове, пособираем разные херни там. А, кстати, у меня солнце двигается? Да, двигается. В прошлый раз что-то не двигалось, ладно. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вон там таксиста, я вижу, бошку, дом прекраснейший, ферму, какой-то мечту японской школьницы, какой-то странный остров с феями и шарик с буковкой «С». Кстати, очень интересный факт, у меня как раз-таки летом день рождения, может, это отсылка, знаете, так, может... Давайте туда 12 августа тогда сходим. Ну, просто, не знаю, там у меня день рождения 12 августа. Вот так вот, ребята. Так, давайте мы с вами уже начнем наше выживание. Я не знаю даже. Так, у нас первое достижение, наломать дров. Слушайте, мы можем это Нет, видимо не можем Ладно, окей Блин, я не люблю, когда в карты суют вот настолько, блин Огромные деревья От которых, типа, да, ну Я, в общем-то, полностью их вырубить не смогу Вот Нам нужно будет с вами сейчас переработать, получается Дуб, дубовые доски Сделаем верстачок Просто чтоб был вот, и нам надо будет сами оставшееся дерево как-то вырубить И этот фонарь летающий Что-то с ним тоже А, Ой, блин Что происходит, ребят? Я не понимаю Господи, меня так давно на ютубе не было, что я даже не знаю, что мне сказать Так, Кстати, ребят, мне сейчас пришла такая интересная гу... Мне язык заплетается мне сейчас пришла такая очень интересная идея в голову о том, чтобы сделать домик на дереве. Я думаю, это будет очень интересная задумка, потому что у меня ни разу не было дома на дереве. Во сколько я помню, во сколько я играю в Майнкрафт, у меня не было ни разу дома на дереве. Поэтому, я так понимаю, этот летсплей будет исключением, наконец-таки я сделаю хороший такой дом на дереве, конечно я практически тут все уже вырубил, но да ладно, я потом э, выращу э, дерево, в принципе можно будет, э, я не знаю, ну скорее всего это дерево как-то вырастили, ну в плане э, ну там вроде нужны нужны э, полублоки и в принципе мы сможем вырастить примерно такое же дерево, э, которое здесь, которое сейчас кстати повалит <mondial> 것처럼, как я почему сюда не засунули три капитайтор вот скажите пожалуйста если в следующий раз три капитайтор не будет я сам установлю ясно но если такие чисто угрозы там ладно все равно все упадет а не все ну ладно так я так понимаю мы с вами сейчас начинаем копаться я и не буду как бы вот здесь все ну как вам так помягче-то сказать? Разносить? Да, думаю, так будет мягче. Так. О, тут сразу уголь я вижу. О, кстати, давайте осмотрим острова. Так, там алмазы видно. Там... Ну, там руд много. Там... Тут я не вижу. Тут я тоже не особо-то и вижу. Кстати, это все острова, что ли? А, нет, там, там еще какой-то остров, ладно, ладно, все, молчу, молчу, все. Я не знаю, может это все руды, они спрятаны, или просто автор поленился, как обычно. Засунуть мне побольше руд, а то и так, блин, еле свожу концы с концами. Опа, олмузы, олмузы, all... здравствуйте, как ваши дела, зайки мои? Так, нам надо будет сейчас с вами сделать печку. О, мне как раз хватает. Сделаем сами железную кирку и добудем э, алмазы, которые здесь есть. Опа. Так, пока что мы с вами там покопаемся немножечко. Вот, я еще на всякий пожарный поставлю факела, потому что я не знаю, спавнятся ли здесь мобы или они. Ну, не спавнятся, в общем. Плохие дядьки, кры. Ну, вы поняли! Как я понимаю, я все тут практически раскопал уже. Но все равно нужен будет булыжник для того, чтобы простраиваться. А, у нас же есть стекло. Так что, как бы, ну, нормально. Если что, если серия окажется слишком короткой, то простроимся к фермерам. В принципе, я думаю, это будет прикольно. Так, сейчас мы с вами делаем... <coughs> Получается... Хера полстака дуба у меня откуда? Это я дерево срубил? Нет, Высралось само. Так, обновочки, обновочки, да, да, смотрите, вот такие вот у меня обновки. Так, здесь вроде бы все чики-пуки, там вроде бы... Стремно, ребята. Я стремаюсь. Я еще фиг знает, у меня типа работает команда или нет? Эх, зайковая, мой алмузик. Так, там есть блок. Да, там есть блок. Все. Сейчас мы с вами выкупаем последний алмаз. И все. Это вроде... Все, да? То есть, ну, я, в принципе, больше не вижу здесь. Руд. В принципе, это все. Да, это все. Мы с вами практически все тут, кстати, раскопали уже. Хера. Давайте закроем, чтобы туда ненароком не провалиться. Блин, тут это шит. Блин, что-то дерево нихера не обваливается, но мне... А, вот мне два ростка выпало. Давайте посадим один сюда, другой вот сюда. Вот. Что? Откуда это появилось, извиняюсь. Так, сюда сунем. И, ребят, давайте мы с вами еще тут по-бырому намутим ферму. Пшеницы. Потому что... А как бы у, у нас яблоки-то могут закончиться все-таки как никак. Так сюда посадим, вот, вуаля, все прекрасно. Вот, ну и как бы на этом, я думаю, мы уже с вами будем заканчивать. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока.